Короче, люди, важные новости, в честь того что у меня 200 подписчиков. Я решила сделать стрим еще немножко о новостях. Я заметила, что вам понравилось, когда я делаю, ну, когда я видео по фан-пародиям. И их будет больше. Выйдет, скорее всего, я не знаю, но ну, как славе, но если слава одобрит, то выйдет новая... Но, но, новая рубрика у меня на канале. Называется будет монтажер Ну, это единственное, что могу пока вам сказать по этой рубрике. Еще а, еще да, будет еще один сюрпризик, который я скоро сделаю. Так что, люди, ждите. Э, стрим начнется, ну, не знаю, где-то через минут пять. Вот сколько.